Особые условия содержания Акватория, в которой содержится объект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 Подводная лодка фонда «Эрмита» постоянно отслеживает местоположение передней части объекта 3000, который на данный момент находится в подводном конусе выноса реки Ганг, примерно на 700 метров ниже уровня моря в Бенгальском заливе. Также на ПЛФ «Эрмита» возложено изложение протокола ЗАК, по которой причине подбор персонала для работы на судне ведется с учетом особенностей протокола. Полное описание протокола от ЗАК приведено в приложении 3000.2. Точка. На сегодняшний день не существует известных средств против воздействия объекта 3000. По этой причине пораженных субъектов следует задерживать и помещать на карантин до дальнейшего свидетельствования. составу ПЛФ «Эрмита» запрещено покидать судно для каких-либо целей, отличных от исполнения протокола от ЗАГ. Субъектов, покинувших судно без соответствующего допуска, следует считать безвозвратно выбившими. Взаимодействие с объектом 3000 – без соответствующего разрешения, категорически запрещено. Описание: Объект 3000 – гигантский водный змееподобный организм, внешне похожий на гигантскую мурену. Полную длину тела объекта не представляется возможным определить, но согласно имеющимся гипотезам она составляет от 600 до 900 километров. Диаметр головы составляет порядка 2,5 метров, а тело в области некоторых сегментов достигает 10 метров.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 пищи из шкуры объекта выделяется тонкий слой вязкого темно-серого вещества. Однако конечный результат процесса пищеварения на сегодняшний день неизвестен. Непосредственное наблюдение объекта может привести к значительным умственным изменениям у наблюдателя. Субъекты, наблюдавшие за объектом 3000 либо находящийся на неустановленном расстоянии от объекта, испытывают необъяснимые головные боли, параною, общее чувство страха и паники, а также потерю или изменение памяти. Ниже приведена выдержка из архива Зоны 151 за авторством доктора Южина Гетса, в которой описывается обнаружение объекта 3000 и сопутствующее этому ощущение то наше первое ночное погружение всей команде было не по себе. Не берусь рассуждать, боязнь ли неизведанного грядущего открытия тому причиной или нечто более зловещее. По мере того, как лодка погружалась, Уильямс начал обительно потеть. На вопросы об этом он не мог ответить, И только говорил, что ему кажется, что он что-то упускает, но не может понять, что же именно. Чем глубже уходила лодка, тем беспорядочнее вел себя Уильямс. Однажды он даже назвал меня Дарнил и выразил непонимание того, какие задачи он должен был выполнять. Другие члены команды выражали схожие ощущения, но Уильямсу пришлось тяжелее всех. Его уровень меметической устойчивости был ниже, чем у остальных, но он был биологом, а не миметологом. Столкнувшись с существом напрямую, он заскулил. Ему пришлось ввести успокоительное. Помню, как он снова и снова бормотал слово «нет», будто что-то отрицает.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 Капитан Риттер, мужчина с большой буквы, списал это все на азотную интоксикацию и приказал им подойти ближе к существу. Когда мы подошли на расстояние 50 метров, существо неторопливо повернулось и взглянуло на нас. Даже сейчас вспоминая, как свивалось кольца этой твари во тьме. Я слышу как Уильям Слая, словно обезумевший пес в кормовом отсеке. Как вопит и бьется, крича, что видит его он у себя в голове. Перкинс и Харрисон попытались удержать его, но он вырвался и бился лицом об стекло иллюминатора.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 Он в фарш разбил свое лицо об иллюминатор, но несмотря на травму, произнес еще несколько слов на смертном адре. Никто не записал их и никому не пришло тогда в голову, но я хорошо помню эти слова. Он сказал «Ничего нет, ничего, ничего». Через несколько часов, когда мы достигли поверхности, Уильямс был уже мертв. Тогда я не придал особого значения его словам. Просто бред человека, сошедшего с ума от глумины, мне так и казалось. Тогда еще и не знал, но даже сейчас я вижу глаза этого существа, вижу, как оно висит в этой тьме освещенные светом, идущим непонятно откуда, и я испытываю тот же навязчивый страх, который испытывал той ночью на борту лодки Уильямс, ошеломленный бездной, из которой выползла эта нечистая тварь.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 Исследователи фонда, расквартированные в Калькутте, провели параллели между этими исчезновениями и похожими инцидентами, произошедшими двумя годами ранее. Тщательная поисковая операция с применением счетчиков Marriott Пашер позволила обнаружить оба судна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 Данный протокол требует определенного взаимодействия с сущностью, представляющего опасность восприятия класса 8. Объект 3000 и по этой причине засекречен по форме 5 дроб 3000. Предословие. Данный протокол был разработан совместно с учеными из зон 29 и 50, а также с научными сотрудниками зоны 151. Некоторые части протокола могут быть подвергнуты вымариванию в тех участках, которые не соответствуют данному уровню секретности. От сотрудников зоны 151, а также от всего личного состава ПЛФ Эрмита требуется соблюдение данного протокола. Введение с целью создания методологии работы с химическими соединениями И-909, выделяемым объектом 3000, был разработан и внедрен протокол 151 Holster-Adzeg. Сведения о протоколе. Соединение И-909, открытое покойным доктором Адамом Холлистером, является критически важным компонентом некоторых современных и экспериментальных амназиаков. Очищенный вариант соединения входит в состав следующих амназиаков. Внутрение И-909 состав позволило достичь значимого повышения уровня стабильности и долгосрочной эффективности вышеупомянутых амназиаков. В целом, амнезиаки, в состав которых входит и 909, распадаются на 78% медленнее стандартных аналогов при хранении в холодильной камере и на 52% медленнее стандартных аналогов при комнатной температуре. Наряду с этим у субъектов, проходящий курс амназиакотерапии с применением И-909 существенно повышается внушаемость и степень очистки памяти, а также значительно снижаются побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, расстройство кишечника, нечеткое зрение, головные боли, бессонница, отрицательное воздействие на сердце и другие. У таких субъектов возникает значительно меньше навязчивых воспоминаний, чем при обработке веществ без И-909, а в некоторых случаях с применением экспериментальных соединений навязчивые воспоминания отсутствуют полностью, даже спустя 5 и 10 лет после обработки. Ввиду эффективности терапии с добавлением И-909, для современной практики применения амнезиака в фонде необходимо постоянно включение этого соединения в амнезиак, по причине того, что синтетический аналог И-909 пока не удалось получить. Требуется постоянный сбор И-909, сейчас и в обозримом будущем. Данный протокол описывает метод сбора соединения с объектом 3000, ниже приведено краткое пошаговое описание процедуры. Более подробная информация дается в полном инструктаже от ЗАГ. Оперативникам МОК Эпсилон 20 ночные рыбаки Готовят субъекта к доставке на место кормления. Одному сотруднику класса D вводится успокоительное, после чего он помещается в глубоководный скафандр. Затем субъекта прикрепляют фалом к телепроявляемому подводному аппарату, внутри кормовой шлюзовой камеры. После этого камера заполняется водой и субъект буксируется с помощью ТПА к месту кормления. По достижении места кормления ТПА отцепляет фал и возвращается на PLF «Эрмита». Во время этой стадии ПЛФ «Эрмит» отслеживает положение объекта 3000 и изменяет курс, если объект начинает двигаться в сторону от места кормления. При необходимости центр управления обеспечивает дальнейшие указания. Личный состав ПЛФ «Эрмит» ведет наблюдение за объектом 3000 во время кормления, при этом сотрудникам категорически запрещается покидать судно без соответствующих указаний из центра управления. А через какое-то время после полного поглощения жертвы объект 3000 начинает выделять И-909 из передней части тела. Особо водолазная группа выходит из ПЛФ Эрмита через кормовую шлюзовую камеру и приближается к Объекту 3000. Сбор И-909 следует производить во время переваривания пищи Объекта 3000. На сегодняшний день этим временем считается интервалом 2,5 часа после съедания жертвы. В это время типичное воздействие Объекта 3000 проявляется не столь остро, однако центр управления обязан следить за состоянием когнитивных функций членов этих групп. По завершению сбора И-909 сотрудники перегружаются Собранное вещество в укрепленные контейнера, после чего контейнеры переправляются на поверхность. Контроль за безопасностью при транспортировке возложено руководство операции на борту ПЛФ «Эрмита».